Всем привет! Сегодня расскажу об интересной программе, которая называется Балдика. В принципе, можете записывать сами по себе. Вам не надо камеру. В принципе, если камера, то камеру поставьте. Здесь можете также записывать, делиться своими мнениями. Плюс к этому все в соцсеть может выкладывать. Но запомните, чтобы сеть, сеть выкладывать, надо будет обязательно там то ли 400 килобат наверное, килобит, я уж точно не помню, сколько надо будет. Видеоролик создается. Но в принципе, можно сделать так, чтобы в облако, в облако создать. Просто, напросто там отдаются, например, 10-20 гигов. Можете туда, в смысле, скидывать. Называется простой YouTube, можете, типа, как канал сделать и показывать все свои... Видео все, ну в принципе все, что вам душой угодно. А здесь естественного настроена настройки здесь всякие идут. Добавляем здесь лого логотип, как вам понравится лево, право, синий, зеленый, там, короче. Смо смотреть надо. Здесь шаблоны. Это какое вы видео, для чего вы делаете, для какого, для какой цели. Вот. Вот здесь тоже самое только mp4 может дави ну смотря какой там идет все, в принципе а потом чего у нас изображение изображение естественно то, то же сам можете ставить балтикам ну давайте позицию сюда поставим то же самое посмотрим качество высокое там смотря как и чего делать в принципе если в программе в программе здесь например если включение то оно будет ну что-то не так записывать как надо не, в принципе будет, но ну, кое-какие разрешения у вас их не будет, э, в принципе, ну, но что-то не будет показывать, просто напросто, вот программа, э, вот она, полдикам, причем устанавливать, сделать, инстал, она будет запускаться автоматически от имени администратора, ну, в принципе, можете без ключей, но по идее должны все с ключами получиться. Если у вас не получится ключи здесь, вот зарегистрировано, берете вот эту папку, папку шапку, открываете C, когда уже установленная программа 86, в основном все программы сделаны еще на 86. Вот ищите балдикам, папку открываете, закидываете вот так ее так как ее нету естественно отключаем антивирус впервые или настроить чтобы он ее не трогал просто-напросто а от имени администратора запускаем здесь пишем каракуля какие-нибудь и там mail gmail ну любую почту и регистрируйте у вас обязательно все получится не получится напишите я вам сделаю видео так как в инструкции здесь вы ни хрена в этих каракулях не поймете ну хотя бы здесь вот написано что как надо сделать ну, если кто то не шарит тогда лучше не надо делать так вот это вот камеру настраивать вот это естественно микрофон смотря как у вас стоит у вас естественно какой то микрофон будет стоять здесь а, так здесь будет стоять камера ну камера здесь настроить здесь нажимаете щелчки если понравилось если надо будет налево направо право налево в принципе где-то так логотипы но это естественно опция ну и, ну, и все остальное а, так здесь вы будете полный экран прямоугольный экран как вам здесь заблагосудится вот, ну в принципе вокруг этого курсоры здесь можете записывать но ну, желательно вот скрыва закрывать ее просто-напросто а, ну, фотографии это в принципе вот так вот сфотографировали вот и в принципе дальше будет здесь игровая идет идёт... <coughs> видео там написано все все по-русски так с камерой чтим менее. я выключать не буду так как у меня сразу все пропадет ну вот в принципе можете вот так вот делать любое видео скачать у кого нибудь но ну, это конечно долго будет но что то по крайней мере можете рисовать смело а, в смысле это э, смотреть потом можете вот так вот рассказывать и комментировать все что нравится кому не нравится вот потом, что вы можете еще сделать. в Этим балликам интересно. Много интересного, кстати. Так. Ну, да, кстати, режим рисования есть. Можете здесь подписать что-нибудь. Ну и все остальное, в принципе. А потом можете что делать? Здесь короче сфотографируйте рисунок любой также на любом сайте можете сделать шлеп она осталась у вас а потом в той же папке которую будет можете вот паузу делать можете, я не знаю в смысле можете любое видео включать Фотография, вот смотреть комментировать можете смело прям сказать вот это видео такое это видео такое в принципе можете также озвучивать как раньше в 90-х годах делали но в принципе я не знаю надеюсь вам понравилось скорее всего но если понравилось пальчики вверх пальчики вниз но лучше всего подписаться